Александра Мураховского, главу Минздрава Омской области, бывшего главврача Омской больницы, где лежал Навальный, нашли живым спустя трое суток после пропажи на охоте. Министр вышел к людям сам, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии, говорится в сообщении. В правительстве области отметили, что сейчас Мураховский проходит обследование в больнице большеуковского района. Ранее сообщалось, что Александр Мураховский пропал 7 мая. Он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в деревне Поспелого в Большеуковском районе и не вернулся. А его пропажа стала известна в воскресенье. Около суток знакомые пытались разыскать чиновника самостоятельно, но 8 мая были вынуждены обратиться в полицию. 9 мая поисковики обнаружили в 6,5 километрах от охотничьей базы квадроцикл министра но местонахождение его самого оставалось неизвестным. В поисках были задействованы около сотни сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС. К ним также присоединились волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», охотинспекторы и местные жители.